Возвращение грачей порадовало жителей Казани. Заведующий кафедры биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ильгиза Рахимов объяснил, что активное поведение грачей гарантирует казанцам наступление теплого времени года. В этом году грачи сразу с прилетом, сразу же уселись на своей колонии, ну, подправлять гнезда, достраивать. В общем, они все активны на своих колониях. Это говорит о том, что весна... Началась, вот мы за окошком видим и копель, и все тает. Практически это говорит о том, что весна будет так сказать, достаточно активно, дружно себя проявлять. Многие уверены в том, что птицы начинают миграцию из-за холода. Ситуация становится яснее, если внимательнее присмотреться к рациону перелетных птиц и их улетающих собратьев. Зимовку с легкостью переносят ядные птицы, которые находят в себе пропитание в любой сезон, особенно вблизи с человеком. Насекомоядные птицы вынуждены улетать из-за нехватки пищи. Перелет ведь связан не от того, что птица мертва, а связан с тем, что у птиц нет корма. Ну, вы вспомните, чем питаются все врановые. То есть они подъедают, под, подбирают все, что так сказать, попадается на глаза, на наших мусорках, свалках и так далее. Вот зимующие грачи, которые не улетают, так, они, собственно, вместе с воронами и галками так и питаются. А вот э, прилетные грачи, соответственно, вот они уже вернулись, и сейчас, естественно, они вот в этих условиях, пока еще снежный покров, пока еще не обнажилась, скажем так, земля, не могли бы чтобы найти они также промышляют вот по этим свалкам мусоркам и так далее так что сейчас только они могут себя скажем так поддержать Вслед за грачами, когда сойдут холода, к нам прилетят жаворонки. Потом горожанам стоит ждать зябликов, скворцов и зеленушек. Всего будет несколько волн. Первая волна перелета связана с возвращением грачей. Вторая волна чаще всего происходит в последние дни марта. Прилетают дикие голуби, скворцы, первые полевые жаворонки в парках и по опушкам начинают петь зяблики. Весенняя миграция заканчивается с прилетом овсянки-дубравника в конце мая. Арина Мурашкина, Аделина Абдрахманова, Универньюз.